Друзья, всем привет! С вами Санюк и вторая часть видоса про передний ведущий мост. Друзья, всем привет! Друзья, всем привет! С вами Санек. Друзья, всем привет! В общем, собрал тракторок Варил боковины, но ну, об этом будет видосик чуть попозже. Педальку сделал Газулю. Газулю. Мужики, всем привет. Ни хрена себе он грейдер пробежался с утреца. Прогрейдировал. Ха -ха -ха. Позасыпал ямы. Ну это такое до первого хорошего ливня. Поменял баллон. Наконец-то съездил. Подорожала кислота. Комфорка. <свистый> сгорела жестянка Вообще сгорела Ой, светится <свистый> Капец Сейчас буду делать новую а, Мужики, всем привет Вот, как-то так а, Мужики, всем привет а, Привет а, Мужики, всем Привет в общем, такой коротенький видосик. Так, мужики, ну отрезал. Получилось, выставляем 74 сантиметра размер. Ну вот, друзья, коротенько показал, рассказал. В принципе, все остальное будет знаете где, да? Не, Сереж, вот они все работают. Это батя тут сараюх устроил. Так он цеплял за балки потому что света здесь нету а разбирать я не стал пускай будет так что все отлично сколько они ватт 30 30 ватт вот. а, мужики всем привет возвращаемся к теме перчаток почему я одеваю их наоборот да вот каждый каждом почти видосе либо спрашивают либо прикалываются да ну, прикалывайтесь дальше у меня на это вот там на стене болт висит ну, вот чулок даже зажал за самый самый самый край прекрасно держится. Ну конечно, если придавить, то упадет. Ха -ха. Вот, но тем не менее раскручивать что-то срезать, да, ну, стоя удобно. А если схватиться вот здесь, ближе к середине, вообще никаких проблем, вообще абсолютно. Друзья, всем привет! С вами Санек, и сегодня такой видос. Ну, специальный видос. Друзья, всем привет! В общем, начинаем новый проект. Самого бюджетного, наверное, тракторка в мире, который будет состоять, э, на, стоять. Друзья, всем привет! В общем, решил взвесить мост, пока не снимал редуктор. Итак, во-первых, значит, чем она мне нравится, это простота исполнения. Простота исполнения э, крепкая, надежная. А мужики, всем здорово. Сделал себе э, селфи палку <свят> с подсветкой из фонарика. Что, обалденно, все видно. Вот на таком расстоянии фонари везде выключены. О, как снимает. Это потускнее. И, так сказать, режим аварийки. Ha ha ha.